Вы прибыли из Джакарты? Да. Ваш паспорт. Печень из Джакарты. Третья отрицательная группа. Готовить пациента к трансплантации? Начнем. Смерть наступила месяц назад. Причина не установлена. Все, что мы знаем, это то, что на момент смерти жертва была под наркозом ли Установить ее личность. Прошествие месяца нереально. Отпечатки пальцев уже не снять. Но кое-кто сможет помочь. Я Пак Чинхо, детектив из Сеульской полиции. Сможете поехать сейчас в институт? Мы предполагаем, что она китаянка. Они приезжают на заработки, отправляют деньги семьям. Им тут не просто живется, они совсем одни. Орган был извлечен правильно. Это сделал хирург. Торговля органами. У вас есть дети? Нет. Я оперировала одного ребенка. И я его не спасла. Это для моей племенницы. У нее скоро день рождения. Она будет очень рада, если придет. Здесь, в Корее, люди не любят проявлять эмоции, да? Да, поскольку для нас любовь дело серьезное. Откажись. Я не могу. План изменился. Нам нужно сердце. Сердце взрослого не подаем ребенку. У нас еще операция. Вашим ты можешь спросить о таком? Мисук, Джиа с тобой? Она отпустила мою руку. Похитили девочку. У нее третья отрицательная группа. У нас все готово к операции. Помогите! Возможно, есть второй труп. Кто вы? Я ищу вашу жену. Нет! Где француженка? Ты видели француженку? «Анатомия убийств».